фронтовой, Не в туристских походах, Не в лесу у костра, Там беднее природа, Но сильнее ветра, Там пылают пожары, И в жестоком пою, Кромче всякой гитары, Сами скалы поют. Вам знакома усталость после трудного дня?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 знал что вернется Да упал под огнем и страной отзовется наша память о нем вам не летавшим вроде нет причины тужить. вы спокойно живете нам уж так не прожить нам не выйти из боя.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 Отрявили пули и осколки секли, Грифы тонкие гнули, но сломать не смогли, И вдали от союза Вы в руках у солдат доказали, что лузы На войне не молчат, автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет не пара Непривычный дуэт Я не думаю спорить Петь о том или не петь Мне гитару настроить Надо к бою успеть